Всем привет! Меня зовут Марат. Это компания Фундамент СПБ. Это седьмой выпуск из Кера. На этом объекте мы возводим цокольный этаж и э, в этом видео мы будем рассказывать о бетонном перекрытии, которое на данный момент заливается уже. Это завершающие работы по бетонированию на данном объекте. У нас еще предстоят следующие этапы работы, о которых мы будем рассказывать позже. На данном объекте применяется монолитное железобетонное перекрытие. Оно заключается в том, что под нее выставляется опалубка инвентарная. Сверху укладывается арматура, связывается в один общий арматурный каркас, который перев... перевязывается со стенами. И после этого заливается сплошную бетоном. А, ввиду того, что сейчас зима на улице, хотя и плюс три сегодня, но тем не менее холодно, а, устраивается прогрев. И бетон набирает прочность, после этого производится демонтаж опалубки и конструкция уже становится самонесущей, на которую можно в перспективе опирать будущий дом. Можно посмотреть, что отметка чистого пола первого этажа в этом доме находится вот на уровне террасы, а отметка плиты перекрытия находится гораздо выше. Разница в отметках порядка метр двадцати. И для того, чтобы сформировать вот эту переходную площадь, вот в этой зоне будет заливаться перекрытие. В целом у нас будет значит отметка пола на террасе потом будет лесенка по этой лестнице мы будем восходить вот на эту отметку и потом с этой отметки мы будем восходить уже на верхнюю отметку сейчас мы уже видим как ребята бетон приняли производится финальное выравнивание верхнего слоя бетона также сегодня мы заливали стенки чаши бассейна Опалубка, там видно, что выполнены из фанеры, зачастую чаши бассейнов, они достаточно сложные по своей форме, где-то есть полукруглые элементы, где-то есть лотки и в данных конструктивах мы применяем в основном фанеру и раскреп уже деревянными э, различными элементами со стяжками для того, чтобы создать как раз индивидуальные формы опалубки, опалубку для бетонирования конструкции. Э, можем пройти туда внутрь, посмотреть, что такое инвентарная опалубка и как она собирается таким образом выглядит инвентарная опалубка перекрытия в ее основе значит, заложены вот такие телескопические стойки, они бывают разной величины суть стойки в том, чтобы выставить высоту перекрытия на нужно отметку Перекрытие бывает на разных уровнях, 2,70, 2,80, 2,90. И вот посредством вот этой резьбы гайки ну, перекрытие можно поднять или опустить. Такие стойки могут быть для различных высот. В среднем диапазон одной стойки перекрывает примерно 80 сантиметров. То есть данная стойка работает в диапазоне от 200 до 3 метров, допустим. Они разных сечений бывают. Соответственно... В данном конструктиве, в конструктиве подобрана стойка. В основании устанавливается вот такая тренога. Она нужна для того, чтобы стойка стояла, она чтобы не падала. И вот э, вертикальную жесткость для того, чтобы она стояла. Далее на треногу устанавливается вот такая корона, называется. Коронка, так называемый элемент. Ставится на нее жестко. Сверху устанавливаются уже мимсы, или это называется балки деревянные, конструкционные, поверх них ставятся вторые балки, и на них уже накладывается элементарная, точнее ставится фанера, поверх которой уже арбируется и бетонируется перекрытие. Вот над этой фанерой залит бетон. И, соответственно, вся площадь, на которой устраивается монолитное перекрытие, собирается на такой основе. Вот эти балки являются несущими, эти балки... Ну, несущими и выравнивающими для того, чтобы создать одну ровную плоскость также при монтаже опалубки помимо горизонтальной опалубки применяется опалубка вертикальная вот допустим можно увидеть вот здесь прибита опалубка панера для стен вот здесь прибиты торцы опалубки это необходимо для того, чтобы когда заливается бетон, он не выливался с перекрытия, а все-таки заливался в своем проектном положении в формировании перекрытий ничего сверхъестественного зачастую нет местами применяются балки на больших пролетах, в целом требования к схожи с требованиями к фундаментных плит, это в предыдущих видео мы рассказывали о том, что есть перехлесты нормативные э, элементов, есть соблюдение проектных требований изготовление и монтажа усиления и конструкции, в целом перекрытие это как обычная плита нормируется теми же правилами какие риски есть при Устройстве перекрытий. Ну, первое, это качественный монтаж опалубки потому что если его некачественно смонтировать, бывают случаи, когда опаловка складывается и весь бетон выпекает. С этим очень сложно потом бороться. Это надо весь бетон собирать, пока он не застыл, потому что если он застынет, его потом вытащить будет очень сложно из топольного этажа. Опять же, это бетон становится сразу потерянным, потому что второй раз на перекрытии его будет очень сложно поднять. И надо очень ответственно и внимательно подходить как раз к приемке опалубки сегодня у нас 25 января на улице Плюс 3 даем бетон, могли бы и не греть но мы будем его греть все-таки сейчас мы установили каркас для монтажа петляка после того как бетон бетонирование завершится, ребята натянут тент сейчас мы его здесь сложим и поставят ушки. будем греть порядка суток, может двое но ввиду того, что тепло, сильно долго греть нам не придется и после этого приступим к последующим работам. Я думаю, на этом объекте мы проведем еще порядка двух недель до завершения всех видов работ. И будем сдаваться нашему заказчику. Еще приедем обязательно, снимем видео про гидроизоляцию и утепление, как мы это будем делать. И в конце снимем отчетное видео, на котором все подробно расскажем и покажем. Всем спасибо, кто следит за нашим блогом. Если будут вопросы, пишите. Всем пока!